всех еще раз приветствую люди тема действительно э, бездонная смотрите царь ирод ирод переставляем букву и ближе к концу и получаем царь роет роет вы сейчас скажете что так можно перекрутить все это всего лишь игра в буквы ну в целом иногда да но в данном случае, извините, передвиньтесь, этот царь просто акцентом проходит, царе с таким именем, у всего семь, пятеро упоминаются в священных книгах. Один из них преследует младенца Иисуса и не найдя убивает других младенцев, на нем много крови. Другой Ирод убивает Иоанна Крестителя. У второго вот этого Ирода жена Иродиада, то есть продублирована, опять-таки, большим акцентом. Об этой династии известно то, что она забрала себе трон силой не по праву. И тот Ирод, который муж Иродиады, там прямо также акцентируется, что он занял трон, убив предыдущего царя Филиппа. То есть прямым текстом вот фокус внимания оставляется это имя Ирод Руид и замена, нелегитимная, незаконная замена правителей другими правителями. Минимум два правителя с таким именем плюс жена Иродиада преследуют ключевых фигур Нового Завета. Что касается Иродиады, то даже в ее имя подчеркнуто, что этот захват власти того трона происходил с помощью команды. Команда захватывала эту власть. Команда кого? Команда роидов. Роиды захватывали ключевые посты. Называется «И попробуйте теперь возражать». Даже само по себе, как, одна, как один из фактов, это уже должно было бы вызвать вопросы. Я, я помню, мне было интересно, почему Ират как-то заакцентирована. Ират это вообще у нас нарицательное имя. Да? В свете остальных находок мы видим общую картину. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!